Добрый день. Сейчас мы немножко разберем задачу строим лабиринт. Эта задача достаточно сложная, она была придумана рядом Ханмагомедовым и используется вполне взрослых серьезных турнирах по решению головоломок. В чем же ее условие? У нас есть сетка, в которой надо нарисовать лабиринт, то есть нарисовать некоторые стенки, так чтобы через оставшиеся клетки проходил путь из левого нижнего угла в правый нижний. При этом все клетки должны быть посещены по одному разу. И через клетки можно внутри лабиринта ходить только через стороны. Похожая задача уже была несколько лет назад на конкурсе. И я разберу решение за этого примера, за такого задачки. С чего начинать? Ну, стоит отметить, что как уже и задачи во все клетки, тут то здесь тоже надо постить все клетки. Поэтому, например, стоит постить и углы тоже. То есть вот этот угол надо зайти, вот этот. То есть мы будем рисовать не только стенки, но и путь сам, по, по лабиринту. Стенки. Стоит обратить внимание на длинные числа, конечно, на большие, длинные стенки. Вот здесь должна быть стенка 4. Даже если она начинается у самого края, то она пойдет. Раз, два, три, четыре. То есть она точно займет вот этот клетки дойдет до суда до, и до, до клетки если начинается отсюда то раз два три 4 то точно дойдет до суда то есть вот это вот линия в любом случае будет стенкой здесь стенка длины 5 если начинается с самого начала то она раз два три 4 5 или до суда но здесь на можно сейчас только здесь поэтому вот эта вся линия эта стенка ну а этот путь у нас естественно продолжается до конца теперь мы уже со стенкой длинн 4 немножко продлить так вот здесь она начинается не может, значит стенка продвигается вот отсюда. Ну что, с самыми большими числами разобрались, но на самом деле, кроме самых больших чисел, есть числа, где вот их несколько. Например, вот здесь стоит 1 и 2. Что это означает? Даже если 1 начинается вот здесь, стенка, потом пустая клеточка, и 2 начинается здесь. То есть в любом случае вот до этой клетки, до этой узла стенка длины 2 дотянется вот до этого, вот до этого узла. Если начинать сверху, то 2 вот здесь начинаться не может. То есть она может начинаться только здесь. И опять же она вот до этого узла точно дотянется. То есть, вот эта, то есть вот эта часть точно будет частью стенки 2. Теперь уже становится понятнее. Например, вот это, в эту клетку надо тоже пойти. То есть линия должна проходить вот так. вот. И в эту клетку надо зайти. Так это угол, то только вот так. Теперь вот вот мы в лабиринте не, не, нет у нас пути вот здесь, потому что мы заходим в угол, поэтому здесь стенка. А так как стенка то ровно длины 2, вот это, то значит вот здесь стенки нет и, и здесь проходит наш путь. То есть вот так мы можем нарисовать кусочек пути. Но это очень важно. Почему? Потому что это означает, что мы вот здесь не проходит вот то здесь стенка, а она быть длины 2. то есть она вот проходит дальше вот до сюда. А больше стенок в этом в этом ряду нет, значит, вот здесь везде вот так вот, у нас везде проходит путь. Пока не знаем, где и как. Но есть еще вот этот угол, в него тоже надо зайти то вот таким вот образом. Итак, вот через эту стенку у нас путь не проходит, здесь стена. Это самая стена длины один единственная. Значит, все остальные клетки соединяются вот таким вот образом. То есть здесь, здесь стенок нет. Все кажется довольно запутанным, но мы сейчас быстренько все это распутаем. Например, вот здесь у нас кусочек пути. Он не может замыкаться, то что тогда у нас останется кусок. Он должен продавать сюда и сюда. Что это значит? Что вот здесь есть стенка. А это самая стенка длины 2. То есть вот, значит, вот здесь стенки нет. То есть, путь проходит вот так вот. И здесь тоже стенки нет путь проходит по вертикали. Ну, здесь он начинается, значит он продается вот сюда, здесь продается сюда, дальше идет и вот здесь загибает сюда. Стоит написать эти стенки некоторые. Вот здесь, например, стенка точно есть, здесь стенка точно есть. В этом в вертикальном ряду стенок больше нет, то есть это была последняя стенка, поэтому здесь вот так и так проходит путь. В этом ряду это стенка длины 1, она вот, значит здесь путь проходит так, а еще дальше это стенка длины 2. Для нее осталось только одно место вот здесь. Но сами уже почти все решили, стоит дорисовать путь и потом заполнить стенки. То есть понятно, что вот этот путь, он начинает здесь, вот он идет вдоль длинный маршрут, сюда, пролазится сюда, дальше он вниз пролазится, не может пролазить сюда и сюда, то есть вот путь у нас нарисовался. Но стоит оставить стенки. В этом ряду. Стенка длины 1, еще стенка длины 1. Здесь стенка длины 2, вот она. Здесь стенка длины 4, вот 3 клетки есть, вот она четвертая. Здесь стенка длины 2, вот, и больше стенок нет. Здесь стенка длины 2, вот, тоже больше нет. В вертикальных рядах. Стенка длины 2 и стенка длины 1 здесь. Здесь единица стенка длины 1 уже нарисована. Здесь стенка длины 2 уже нарисована. Стенка длины 1 тоже уже нарисована, вот здесь внизу. Здесь стенка длины 1, вот она нарисована. И стенки 2.5 уже давно нарисованы. То есть все стенки мы нарисовали. Задача решена.